Для кого нужна петля глиссона? Первое. Если у вас есть головная боль, затылочная часть с левой стороны. Если у вас проблемы со зрением, если есть внутриглазное давление, если такое ощущение, что как будто линия как будто как нерв давит на глаз, как будто как песок в глазу, давление на глаз. Если шея вот эти мышцы тянут, если тянут мышцы вот здесь вот от лопатки начиная, плечо, если локоть постреливают, пальцы имеют, Тоже. Это ваше. Значит, смотрите. Вот так выглядит правильная петля глиссона. Вот у нас она стоит 2000 рублей. Вы можете заказать ее через сайт фита-центра или же, если девочкам напишите на WhatsApp wiber наш телефон, который прикреплен в описании. Значит, что она из себя представляет? Это не только сама петля, которая одевается на и затылок но очень важно чтобы встроена была лебедка при которой поднимались и весы значит какие нормы ребенок до 17 лет до 20 килограмм нагрузку можно делать взрослый от 17 лет и старше 15 килограмм предельной нагрузки сидим 10 минут один раз в день достаточно значит что из себя представляет смотрите внимательно ну вот например нагрузку даем у меня уже здесь веревочка распустилась, я заменил ее на леску, да, то есть вот она получается. Она подтягивается, каждый щелчок, и здесь на лесах видно, сколько вес идет. Дальше, вторая веревочка, она показывает как раз, э, как можно снять, я ее потяну, и она спускается. видите, очень легко. Но я второй веревочкой не пользуюсь, сейчас объясню почему, она болезненно очень, болезненно, болезненно очень работает. Значит, как одевать саму петлю? Смотрите, липучки всегда идут на затылок. То есть я разворачиваю. Дальше, ну, кто в компьютерный интервью, -а, пэкмен, да, человек, который съедает. То есть вот как бы получается рот. То есть, вот я за уши взял. Вот как бы получается рот. Этот рот у нас должен съедать. То есть вот я ее одеваю. Придерживаю здесь, застегиваю сзади липучки. Мне не должно давить на каплик, мне не должно давить в горло. Я не должен чувствовать какой-то дискомфорт. Уши у меня вылазят вот в эти вот боковые прогалины. Ну, может вылазить, может не вылазить, Не обязательно. Проверил. Проверил, что у меня встало на комфортно. Чуть-чуть сам себя подтянул. Все, окей Сажусь, значит, вот у меня Вот эти дужки Соответственно, я к ним себе цепляю Принципиальное условие Стул должен быть со спинкой Вы должны в спинку прям максимально лопатками упереться Все, я закрепился, у меня уши вылезли Все, стоит ровно, мне ничего не дает. Подбородок давления и затылок Здесь у меня артерии никакие не пережаты. Я беру вот эту длинную веревочку и начинаю себя подтягивать. Как на лебедке обычно. Идет натяжение. Я уже приблизительно знаю, сколько килограмм, какая нагрузка. Как я проверяю, если я дома один, а если никого нет? Я беру на телефон и ну, как бы, экраном фотографирую. Делаю фотографию, смотрю. Ага. Есть натяжение, нет натяжения, сколько, какое натяжение, нужно ли подтянуть. Сразу скажу, когда вы в натяжении сидите, выставили вы 15 килограмм, нужно опять же глубоко дышать. Посмотрите мое видео «Как лежать на валиках», я рассказываю, как дышать. Повторяйте, пожалуйста, так, то есть дыхание должно быть глубокое, по сути дела, это дыхание по-другому называют полотропное, но это все просто. Глубокий вдох, медленный выдох. Лучше это делать с закрытыми глазами. Засекайте на том же телефоне засекайте будильник 10 минут. И таким образом дышим. Сразу говорю, шея будет растягиваться, это... Приятная достаточно процедура, если вы не превысили 15 килограмм. В течение 3-4 минут она очень сильно растянется у вас, и вы увидите прямо на весах, обязательно через 2, каждые 2-3 минуты проверяйте, сколько у вас килограмм идет нагрузка. Каждые где-то 3 минуты уменьшайте нагрузку. вы увидите, может быть с 15 до 10 кг пасть, у кого сильно зажата мышцы, у кого-то до 12 кг. Один щелчок, вот просто по опыту вот у этой, этой лебедки, один щелчок, это 2 килограмма. То есть, это вот 2 килограмма плюс натяжение. Дальше, как встаю? Два пути вставать. Опять, да, вот вторая веревочка, или я ее тяну, и она меня забивает, но это очень болезненно. То есть производитель рекомендует так, но по личному опыту скажу, это очень болезненно, потому что получается мышцы ваши были в натяжении, и тут их резко бах, сжали. Очень болезненно. Поэтому я пользуюсь другим способом. Получается, я прижат к стулу, да, то есть мои лопаточки прижаты к стулу, мой крестец прижат к спинке стула, я сижу вытянуто максимально, спокойненько душу. время закончилось, эти 15 кг как раз где-то я себя подтягивал, что я делаю? Я потихонечку, потихонечку, потихонечку поднимаюсь. Видите, она освободилась. И все, и я таким отстегиваю липки и вылазил. Все. Для кого нужна петля Бессона? Первое. Если у вас есть головная боль, затылочная часть слева левой стороны. Если у вас проблемы со зрением, если есть внутриглазное давление, если такое ощущение, что как будто линия как будто как нерв давит на глаз как будто как песок в глазу, давление на глаз. Если шеи вот эти мышцы тянут, если тянут мышцы, вот здесь вот от лопатки начиная, да, вот здесь у меня в деле показываю, то тогда получается вы уже, петля глиссома вам обязательно, то есть вот эти он тоже, да, мышцы, плечо, если локоть постреливают, пальцы имеют, тоже, это ваше. Для чего это нужна штука? Она Безусловно, не поставит ваши позвонки на свои места, не повернет их в нужную ротацию, но петля кресона первая расслабит ваши мышцы шеи, увеличит расстояние межпозвонковое, начиная от С1, от Атланта, кончая середины, верхняя часть грудного отдела, где-то до 5-6, Т5-6 позвонков. Очень хорошо растянет вас. Если просто вы делаете растяжение, например, потом уже поясницы, это отдельная тема, но вот для шеи лучше нету, то есть наименее травматично. Были у меня такие пациенты, которые говорили, что разговаривали с патологоанатомами, патолого и им сказал, что как можно травмировать шею, то есть при какой нагрузке, что больше 60 килограмм, и начинали экспериментировать. Один дошел до 35, и, соответственно, получил травму. Пожалуйста, не нужно этого делать. 15 кг для взрослых, 20 кг для детей до 17-16 до лет. 10 минут всего сидим. И следите за через телефон. Пришли, например, с работы или понерчили, или что-то. То есть вот эти вот мышцы, разгибательшие, трапециевидные мышцы, они все перенапрягаются всегда. Вот это упражнение помогает. Вы просто вы начнете спать. У тех, у кого есть частично панические атаки, у кого есть постоянные головные боли, у кого есть сильное головокружение, вот, это, вот эта штука для вас спасения. Если вы не можете доехать к нам, для того, чтобы вас поправили, или, же, или нет специалистов в вашем регионе, которые смогут правильно поставить вам шею. Часто задают вопрос по правку Атланта. Есть такие организации, я смотрю, и цены начинаются там, от 14. Пока рекорд я услышал 27 тысяч рублей с человека взяли. Оказывается, этим вибратором просто разминают мышцы. Часто меня об этом спрашивают. Э -э плохого ничего не скажу. Скажу, что это однозначно лучше, чем ничего. То есть это лучше, чем ничего. Но есть один нюанс. В шее не только один атлант. Да, это первый позвонок, С1 его называют. Но вот вы как раз на картинке сейчас видите, то есть шейный отдел, там все семь позвонков, и они овиваются позвоночной артерией, слева и справа. Так вот, если один хотя бы позвонок повернут хоть на один миллиметр, хотя бы на один миллиметр, то позвоночная артерия уже поджимается. Поэтому править один атлант, когда у тебя смещен еще и третий, например, С3 позвонок, ну, малоэффективно. Однозначно лучше, чем ничего, но малоэффективно. Поэтому ищите специалистов в своих регионах, пользуйтесь вот этой штукой, петля колесона. Очень давние изобретения, очень эффективное. Будьте здоровы!